Хочется отметить, что Крещенские вечера – это петербургский культурный феномен. Именно здесь он был рожден. В концертах виден некий синтез аристократического изящества и народного фольклора. Здесь сидят рядом кучеры, министры, княгини, женщины и швейных мастерских. То, что не смогла сделать французская революция – Случилось в Петербурге. Евангелие изменило сердца великих людей и историю. Произошло евангельское пробуждение в Петербурге среди аристократии. Высший свет в высшем свете. И теперь фестиваль «Крещенские вечера» является носителем той культурной, музыкальной генетики плоть от плоти. Сегодня с уверенностью можно сказать, что в течение 15 лет, начиная с 2005 по 2020 год, в Петербурге молодыми музыкантами было написано достаточно много новых произведений – оркестровых и хоровых партитур. За этот период мы сумели возродить и исполнить многие шедевры евангельской музыки. Спустя много лет арестованные и репрессированные композиторы и их песни, которые пелись в евангельских общинах, в лагерях и тюрьмах, и которые сегодня любимые и знакомы миллионам людей вновь зазвучали в Петербурге, в своих родных пенатах, во дворцах, на лучших сценах. Они прозвучали во всей красе, мощно, Торжественно, в исполнении лучших певцов и оркестров. 15 лет – это эпоха крещенских вечеров. Это время, данное нам самим Господом. Я вспоминаю, с каким восторгом и удивлением слушала наши концерты историк Марина Сергеевна Каретникова, чьих родителей повенчал сам Иван Степанович Проханов на большой конюшене. Кстати, в этом здании сегодня находится шахматный клуб. Так вот, она дружила с композитором Николаем Андреевичем Казаковым. Она ухаживала за ним, за его женой и детьми. Марина Сергеевна не могла поверить своим ушам, что такое происходит теперь в центре Петербурга. Со слезами рассказывала она мне, о сталинских временах, когда в 1937 году были закрыты все евангельские церкви, то малое количество верующих, оставшихся позже голодать в блокадном Ленинграде, вспоминая былое, великое, молились и спрашивали у Господа, настанут ли такие времена, когда в этом городе снова будут проводиться собрания, петься духовные песни. Многие из них умерли в тюрьмах, в лагерях, от голода, так и не дождавшись ответа. Марина Сергеевна говорила тогда, сегодня, мой дорогой, вы являетесь ответом на те горячие молитвы. На Невском звучат такие торжественные концерты. Столько народа слушает вас. Фестиваль – это ответ на чаяние тех святых. Он благословен их молитвами и слезами.